мы не можем, многие из нас не могут читать э, произведения на чувашском языке, но э, во многих из них э, поведается эта мысль о том, что мы чуваши дураки. И это э, мы чуваши дураки, и это возведено в рамк некой художественной ценности, это мироощущение. Э, его нет э, в русской культуре, Дурочка. которая на территории чуваши, но это мироощущение есть в то есть мы чуваши дураки и это в определенном смысле э, наш образ существования вот наше сам, самоуничтожение а при этом при этом мы живем созидаем, мы сосуществуем а, ну, я думаю, не внутренне, но думаю, навязанное все-таки как? -то. нет, нет? А... навязанное кем? Посравни... Когда мы сравниваем себя с другими народами, да, наверное, мы там где-то. Да? Мы не такие предприимчивые, может быть. А... Но... Но мы не глупее, однозначно. Мы не дураки. И это неоднократно доказывалось. Особенно выходцами из Чувашии, которые достигали определенных высот Достигали определенных высот во все времена, во все времена играли определенное значение в развитии. Юридического...